Южная. Мы с санаторием отправились в большое путешествие. Нам надо пройти вот вдоль этой железной дороги, потом по мосту и так дальше. А вот здесь вот находится бывшая казарма военного городка. Рядом еще одна стояла. Ее разобрали. Когда по этим железнодорожным путям проходил поезд Москва-Пекин, он ходил, по-моему, раз в неделю, Солдат просили завесить вот эти окна, стекла завесить одеялами, чтобы пассажиры поезда Пекин-Москва или Москва-Пекин не заметили, что здесь находится какая-то казарма. Потому что здесь была воинская часть и даже не одна. И даже не одна. Здесь была учебка артиллерийских войск Советского Союза. И, другими словами, это был уральский щит Родины. Вот и поезд идет. У -у -у. Помогаем. Это почтовые. Почтовые вагоны везут почту. Итак, мы миновали трудный участок пути, вот по этому мосту прошли. Нам встретились два поезда, но мы с ними лично не встретились. Они до того или после того. И сейчас мы вышли на дамбу. Называется эта местность у нас за Иренью. Вот опять идет поезд у нас из Перми. Ага. Вот сюда идут поезда из Перми. И они заворачивают вот так идут-идут на этот мост. Мост был построен давным-давно. Еще до войны. Из Перми поезда идут сюда. Мимо станции Кунгур. До Екатеринбурга. И там дальше разветвляются в другие места. И Идут они дальше на Дальний Восток. Есть тут проходящий поезд Москва-Хабаровск, Москва-Владивосток, Москва-Нижневартовск, по-моему, идет, и Кемерово. Самый лучший поезд это Кемерово. Я на нем езжу, он фирменный, с такими навороченными модными вагонами. Ау! Вот. А сейчас мы идем к нашей даче с другого... С другой стороны города, и я не знаю, как туда идти, мы сейчас пройдем. Соля, я тебя не слышу, скажи еще раз, что ты сказал? На машине, Влад, как ехал? А он из города ехал оттуда, через Ревский мост. Вот. А мы с тобой идем с этой стороны, это дамба. У нас и день разливается, и, возможно, нашу дачу тоже подтапливают, мы еще пока не знаем. Ну, наверняка топит, потому что раз в 10 лет здесь бывает... Наводнение. Но это не страшно. Это все мелочи житейские. Главное, теперь у нас есть своя дачка и огород. А здесь вот люди живут, дома строят. Улица, наверное, Байдерна, может еще. Хотя по документам написано Неволинское сельское поселение. Уже как бы не город, а город. Вот он, вот за речкой. Город, вон Никольский храм наш. Только с этой стороны. Его видно. Ну-ка я приблизю. Вот он. Это Богоявленский собор, который Ау. в церкви был. А вот это вот Никольский собор с колокольный, шатер на колокольный и труба какая-то. А. Ау! Какого? А сейчас Толя уселся в санки, и я его повезу. И у нас будет битвы. А да. Называется битый не битого везет. О. Ну и как, Анатолий. Анатолий Александрович, yeah. хорошо нравится вам на саночках ехать? Ручки не замерзли? Пришли мы столиком на нашу дачку, хотели открыть дверь, кинулись, а ключи там и дома забыли, и пришлось нам идти дальше. Во вторую часть нашего путешествия вернулись обратно, поднялись на дамбу, Толя везет свои саночки, а мы пошли на центральную улицу Зайренскую чтобы узнать, как тут ходить до автобуса. Потому что мы дачку купили только что-только что несколько дней назад. И в этой местности еще толком ничего не знаем. Сейчас будем разведывать. Я было несколько недель назад. Да нет. Я документы-то сдали мы когда 30-го, мы сдали документы в МФЦ. 14-го только пойдем получать документы оттуда. Но ключи и все нам уже отдали. Мы там уже хозяйничали маленько.